Глава 10. Женщина-самарянка. Путь Иисуса в Галилею пролегал через Самарию. Путешествуя от селения к селению пешком, он использовал каждую возможность для проповеди. Уставший Спаситель присел отдохнуть у колодца Иакова, а его ученики отправились на поиски пищи для себя и своего учителя. В скором времени туда подошла женщина-самарянка, и делая вид, будто не замечает одиноко сидящего у колодца путника, почерпнула воды. Он же, посмотрев на нее, попросил дать ему напиться. Женщину из Самарии удивила эта просьба Иудея, и она ответила, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Евангелие Танна, глава 4, стих 9.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 Но женщина не смогла понять значение слов Христа. Она предположила, что Иисус говорит о колодце, возле которого они находились, и ответила, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя же жив... вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил?» Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 11 и 12. Она видела перед собой лишь усталого, жаждущего, изнуренного и запыленного путника. И ее разум инстинктивно сравнил этого скромного странника с великим и почитаемым Иаковом. Иисус не сразу ответил на ее вопрос о себе, но с торжественной проникновенностью сказал, «Всякий, пьющий воду сию, вожда ждет опять».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 Теперь она поняла, что не о воде из колодца Иакова говорил Иисус, потому что, постоянно употребляя ее, она время от времени испытывала жажду. И тогда она с искреннейшей верой попросила его дать ей той воды, о которой он говорил, чтобы не приходить черпать из колодца. Иисус не собирался поддерживать заблуждение что один глоток живой воды удовлетворит жаждущего. Лишь тот, кто соединен со Христом, имеет в своей душе живой источник, из которого можно черпать силу и благодать, вполне достаточных для помощи в любых сложных ситуациях. Слова и дела праведности проистекают из него, освежая сердца, как других людей, так и саму душу, из которой этот поток исходит». Иисус Христос, наш неисчерпаемый источник, озаряет жизнь и освещает путь всех, кто приходит к Нему за помощью. Любовь к Богу, удовлетворяющая ожидания небес, течет добрыми делами в жизнь вечную. Затем Иисус неожиданно сменил тему разговора и велел ей позвать мужа. Женщина честно ответила, что мужа у нее нет. В этот самый момент Иисус подвел разговор к той черте, где мог убедить ее, что он может листать страницы ее жизни, хотя прежде они и не были знакомы. Он обратился к ней со следующими словами. «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Евангелие от Анна, глава 4, стихи 17-18. Иисус преследовал две цели. Он хотел пробудить ее совесть, указав на греховность ее образа жизни, а также доказать ей, что его проницательному взору открыты все тайники ее души. Женщина, хотя и не до конца осознавала свою вину, была крайне удивлена, что этот незнакомец знает все о ней. С глубоким почтением она сказала «Господи, вижу, что Ты пророк». Евангелие Танна, глава 4, стих 19. Ее личные переживания померкли перед беспокойством из-за религиозных вопросов. Она продолжила. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Евангелие Танна, глава 4, стих 20. Прямо перед ними открывалась панорама на гору Горизим. Храм на ней был разрушен, оставался только алтарь. Вопрос о месте поклонения был предметом раздора между иудеями и самарянами. Самаряне когда-то принадлежали к Израилю, но отделились по причине отказа придерживаться требований Божьего закона. Господь допустил, чтобы идолопоклонники поработили их, и со временем языческие религии осквернили истинную веру. Все еще, почитая истинного Бога, они стали высекать его образ из дерева и камня и поклоняться перед ними. Когда восстанавливался храм в Иерусалиме, самаряне хотели присоединиться к иудеям в его возведении. Им было отказано в этой привилегии, и как следствие между двумя народами вспыхнула лютая вражда потому в отместку самаряне воздвигли свой храм на горе Горезим, где они поклонялись Богу в соответствии с указаниями, данными Моисеем. Но все это смешалось со скверной поклонство. Но самарян настигло бедствие, их храм был разрушен врагами, и казалось, что над ними висит проклятие. Они пришли к выводу, что Бог наказывает их за отступничество. Видя, что нужно что-то менять, они попросили наставничества у иудеев, чтобы узнать истинную религию. Благодаря обучению их взгляды на Бога и его требования стали более ясными, а их религиозная служба стала более схожа с иудейской. Но кое в чем, они все еще придерживались идолопоклонства, и поэтому между ними и иудеями сохранились разногласия. Самаряне не признавали храм в Иерусалиме истинным местом поклонения. Иисус на это ответил женщине, что грядет то время, когда не нужно будет поклоняться Отцу, ни на той горе, ни в Иерусалиме. Он провозгласил, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Вы не знаете, чему уклоняетесь, а мы знаем, чему уклоняемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 21 по 24. Это была констатация того факта, что иудеи в своей религии были более правы, чем любой другой народ. Иисус также указал на то, что вера самарян смешана с поклонением идолов. Они действительно считали, что кумиры должны лишь напоминать им о живом Боге, правители Вселенной. Но тем не менее, люди по сути почитали этих неодушевленных истуканов. Иисус, который был основой старого устроения отождествлял себя с иудеями, одобряя их взгляды на Бога и его правление. Он открыл этой женщине величайшие и важнейшие истины. Он заявил ей, что наступит время, когда истинные поклонники не должны будут идти на священную гору или в храм, а смогут поклоняться отцу в духе и истине. Религия не может ограничиваться формальными обрядами и церемониями, а должна воцариться в сердце, очищая жизнь и побуждая творить добрые дела. Слова истины, слетавшие с уст Божественного Учителя, взволновали сердце его собеседницы. Никогда прежде она не слышала такого ни от священников своего народа, ни от иудеев. Вдохновенное наставление этого незнакомца возвратили ее мысли к пророчествам об обетованном помазаннике ведь самаряне, как и иудеи, ожидали его прихода. «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос», — сказала она. «Когда Он придет, то возвестит нам все». И Иисус ответил ей, «Это Я, который говорю с тобою». Евангелие Теанна, глава 4, стихи 25-26. Благословенная самарянка. Во время беседы она вдруг почувствовала, что находится в божественном присутствии и теперь с радостью признала в нем своего Господа. В отличие от иудеев, она не потребовала от него чудов, доказательства того, что он и есть Господь. Она приняла его утверждение, будучи полностью уверенной в истинности его слов и не ставя под сомнение святое влияние, которое она почувствовала, находясь рядом с ним. Вернувшись, ученики с удивлением увидели, что их учитель разговаривает с самарянкой но они не стали подробно расспрашивать ни Самарянку, ни Иисуса об их разговоре. Женщина, забыв зачем пришла к колодцу, оставила свой кувшин с водой и отправилась в селение, говоря всем, встречавшимся на ее пути, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» Евангелие Анна, глава 4, стих 29. Даже у этой женщины, несмотря на всю ее греховность, было больше шансов наследовать Царство Христово, чем у, и, и, у иудеев, которые делали пафосное заявление о своем благочестии и рассчитывали спастись благодаря соблюдению показных формальностей и церемоний. Они считали, что не нуждаются ни в спасителе, ни в учителе. А эта бедная женщина жаждала праведности. Она стремилась получить наставление, ожидая утешителя Израилева и была готова принять Спасителя, когда тот явится. Иисус, раскрывая свое предназначение, прошел мимо гордых и скептически настроенных фарисеев и вождей народа, чтобы явить себя простым смиренным людям, готовым поверить Ему. До сих пор Он не выпил ни одного глотка воды, который так желал, и не вкусил пищи, принесенной учениками. Спасение погибающих душ настолько заняло Его мысли, что он забыл о физических потребностях. Но взволнованные последователи умоляли его поесть. Все еще размышляя о великой цели своей миссии, он ответил им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Евангелие от Анна, глава 4, стих 32. Удивленные ученики принялись гадать, кто же мог принести ему еды во время их отсутствия. Но Иисус объявил, «Моя пища» есть творить волю пославшего Меня и совершить Его дело. Евангелие Теанна, глава 4, стих 34. Не только земная пища поддерживала Иисуса в Его трудной жизни. Иисус укреплялся служением человечеству, ради которого Он оставил небо. Служить душе, жаждущей истины, Сыну Человеческому, было приятнее, чем есть или пить. Он жалел грешников. Его сердце трепетало от сочувствия к бедным самарянам, осознававшим свое невежество и убогость, и с нетерпением ожидавшим прихода Мессии, который бы просветил их и научил истинной религии. Иудеи были уверены в своей праведности. Они не жаждали просветления. Они ждали Спасителя, который освободит их от римского ига и возвысит над угнетающим их народом. Они не могли принять Иисуса, порицающего их грехи и осуждающего их себя любивый и лицемерный образ жизни. Они хотели Мессию, который будет царствовать с мирской силой и славой, который победит римлян и превознесет еврейскую нацию над всеми остальными народами. Иисус видел, сколько духовного труда можно совершить среди самарян.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 Здесь он подразумевает жатву на евангельском поле среди нищих, презираемых самарян. Его рука протянулась, дабы собрать их в житницу, ибо жатва на тех полях созрела. Спаситель был выше любых предрассудков о народах. Он был готов передать благословение и привилегии, данные евреям, всем, кто примет свет, который он принес на землю. Его несказанно радовало, когда он видел хотя бы одну душу, тянущуюся к нему из тьмы духовной слепоты. То, что Иисус утаил от иудеев и повелел своим ученикам хранить в секрете, было открыто небезразличной самарянке, ибо всезнающий видел, что она правильно воспользуется знаниями и приведет других к истинной вере. Не только тот факт, что Иисус раскрыл все ее тайны, но его взгляд и важные слова, достигшие ее души, убедили женщину в том, что он был непревзойденной личностью. В то же время она чувствовала, что он был ее сочувствующим и любящим другом. Такова природа Искупителя мира. Осуждая ее греховную жизнь, он указал ей верный и истинный путь к своей божественной благодати. Сочувствие и любовь Спасителя — не ограничиваются отдельной церковью или классом людей. Эта женщина из Самарии поспешила назад к друзьям, по пути делясь со всеми чудесными новостями, и многие вышли из города, чтобы убедиться, действительно ли она говорила правду. Многие жители города, оставив свои дела, отправились к колодцу Иакова, чтобы увидеть и услышать этого замечательного человека. Они окружили Иисуса и внимали Его наставлениям. Они задавали Ему вопросы, ставившие их в тупик, и с радостью получали на них ответы. Среди кромешной тьмы они как будто увидели луч света, пронзивший мрак и направивший их к источнику, где они могли бы согреться в свете дня. Самаряне заинтересовались учением Иисуса но короткой встречи им оказалось недостаточно. Они хотели услышать больше и желали, чтобы их сородичи также услышали этого замечательного учителя. Они умоляли Христа остаться с ними и дать им еще наставление. Два дня он оставался в Самарии, проповедуя людям. Многие уверовали в него. Иисус был евреем, но все же он свободно общался с самарянами игнорируя обычаи и нетерпимость своего народа. Он уже начал разрушать стену между иудеями и язычниками и проповедовать всему миру весь спасение. Эти самаряне находились во власти тьмы и суеверии, но их не устраивало это положение вещей, а слова Иисуса развеяли многие сомнения, не дававшие им покоя. Многие, пришедшие из любопытства увидеть и услышать этого удивительного человека, признали истинность его учения и приняли его как своего Спасителя. Они с волнением слушали его слова о Царстве Божьем. С обретенной радостью говорили они той Самарянке, «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Евангелие от Анна, глава 4, стих 42. С самого начала своего служения Христос обличал поверхностную мораль и показное благочестие иудеев. Своей жизнью и трудом Он противоречил их обычаям и устоям. На Него никак не повлияли их необоснованные предубеждения, направленные против язычников. Наоборот, Он горячо упрекал их за тщеславие, и эгоистичное отдаление. Фарисеи отвергли Христа. Они были равнодушны к Его чудесам и игнорировали искреннюю простоту Его характера. Они отказались признавать Его чистую и возвышенную одухотворенность вместе со всеми доказательствами Его небесного происхождения. С пренебрежением они требовали от Него знамения, способного доказать, что он действительно сын Божий. Самаряне же не просили никаких знамениях, и Иисус для них не совершал чудес. Однако они приняли его учение и убедились в острой необходимости в спасителе, приняли его как своего искупителя. Поэтому Бог гораздо больше благоволит им, чем еврейскому народу с его гордыней и чеславием, слепым фанатизмом, предрассудками и горячей ненавистью ко всем остальным народам земли. Иисус, зная о всех этих предрассудках, принял гостеприимное приглашение этих презираемых людей, спал в их домах, ел с ними за одним столом пищу, приготовленную и подаваемую их руками, проповедовал на их улицах и относился к ним с огромной добротой и вежливостью. В Иерусалимском храме была стена, отделяющие внешний двор от внутреннего. Язычникам разрешалось входить во внешний двор, но во внутреннем пребывать могли только иудеи. Если бы самарянин перешел эту священную границу, храм был бы осквернен, и ему за этот поступок пришлось бы поплатиться жизнью. Но Иисус, по сути, являвшийся основателем и создателем храма, службы и церемонии, в котором были лишь прообразами его великой жертвы, указывавшей на него, как на Сына Божьего, с сочувствием и дружественным участием протянул им свою человеческую руку, в то время как своей божественной рукой благодати и силы он даровал им спасение, принять которое иудеи отказались. Несколько месяцев Иисус провел в Иудее, давая правителям Израиля отличную возможность убедиться, что он спаситель мира. Он много трудился среди них, но к нему все еще относились с подозрением и недоверием. По пути в Галилею через Самарию он был тепло принят самарянами, и то рвение, с которым они слушали его наставления, разительно отличалось от недоверия иудеев, неверно истолковавших пророчество Даниила Захарии и Изекииля, и перепутавших первое пришествие Христа с Его вторым величественным и славным явлением. Их слепота была следствием их огромной гордости, высокомерия и стремления к высокому положению в обществе и обогащению. Они навязывали самарянам свое толкование пророчеств, хотя те верили, что Мессия должен прийти как искупитель не только евреев, но и мира». Этим они вызвали серьезное ожесточение у иудеев, утверждавших, что Христос придет, дабы возвысить Израиль и подчинить остальные народы. Такое искажение пророчеств заставило самаритян отказаться от всех частей Писания, кроме книги Моисея. Но их сердца были открыты для света, и они с радостью приняли наставление Спасителя и уверовали в Него как обетованного Мессию».